Доброго времени суток, дорогие друзья! Недавно один подписчик рассказал мне, что будет, если не лечить разложение лича в Элдер Мне стало так интересно, что я решил сам проверить это и заодно сделать ролик. Как стать личом в моде про древние свитки, я рассказывал в своем недавнем гайде про все способы бессмертия. Можете посмотреть, если еще не видели. Так вот, что же будет? Может быть, персонаж разложится окончательно, обратившись в пыль? А может, станет скелетом или станет кем-то похожим на личей Рима и Обливиона? В этом видео вы узнаете ответ. Специально для ролика я создал персонажа, желательно подальше от других людей, на острове Роскреа. Да, тут холодно, суровые норды и на километры вокруг замерзший океан, но зато никто не помешает моим экспериментам. Потому что я собираюсь заниматься всем тем, что так ненавидят нетолерантные жители Тамриэля, некромантией, дайдропоклонствам, черной магией и разложением, моральным и физическим. Для начала я стал некромантом и стал копить на то, чтобы получить Огма Инфиниум от Хермеуса Моры и прокачать уровень образования. Потому что для леча нужен четвертый, а у меня был только третий. На это у меня ушло еще несколько десятков лет, так как гильдия магов на моем острове не действует, да и вряд ли бы они приняли некромантов в свои ряды. Это только потом я додумался, что в Совете Старейшин тоже можно развивать навыки, когда уже почти накопил на книгу. Так как экономика на острове тут очень слабая, я ходил в рейды на Архипелаг Квей и на Солстейм. И немного пробовал поосаждать Варденфелл, но потом увидел, что у храма трибунала превосходящие силы, я быстренько убежа, то есть отступил. Я понял, что много так не награблю, мне нужна армия побольше, которая в принципе у меня есть, но мне не хватает кораблей, чтобы ее перевести. а за племя много кораблей не построишь. Так что я решил, что лучше зарабатывать на торговле и решил сделать из Роскреа торговую республику. И на это мне понадобилось еще несколько лет. Построить рынок, принять законы. И пока я все это делал, я даже и не заметил, как уже накопил на Огмо-Инфиниум. И после того, как я получил четвертый уровень образования, сразу не мешкая пошел превращаться в Лича. Ну так вот, первым же своим указом я освободил всех мужчин Республики Роскре от обязательной службы в армии. И по какой смысл, если после смерти они и так в нее попадут? После обращения в лича пошел долгий процесс гниения, который я не записывал, записал только как основал торговую республику и эти наспавнившиеся патриции вдруг стали требовать места в совете и застраивать остров факториями. Ничего-ничего, они мне не помешают, а если сильно обнаглеют, можно будет их просто поубивать. А вообще интересно было бы поиграть за торговую республику нежити, правда? Напишите в комментариях, если хотите увидеть что-то подобное. Разложение началось через 31 год после становления Личом. Как раз в тот момент, когда я грабил город Вивик. Наверное, воин-поэт как-то этому поспособствовал, но это не точно. Я уже по привычке потянулся, чтобы вылечить разложение Лича, но потом вспомнил. Я же тут, между прочим, эксперимент ставлю ранее разложение, кстати, накладывает штраф к общему мнению минус 10. Потом мне пришел ивент о том, что мой магистр скелет, которого я призвал магией, вымогает деньги на различные ритуальные услуги, наполняя свой кошелек, и мне предложили сместить его с поста магистра. Да вы что, он лучше всех вас в этом разбирается, не лезьте. Да и к тому же он лучше всех выполняет мои задания. ХОТЬ ОДИН ЖИВОЙ СОВЕТНИК В ЭТОМ мертвом СОВЕТЕ. В 547 году второй эры мне надоело быть герцогом личем, и я решил стать королем личем и завоевал остров Солстхейм. К тому же его правителем стал какой-то вампир, а править вечно тут могу только я. Следующей стадии разложения пришлось ждать долго, 52 года. Про меня уже начали шептаться, мол, правитель ты наш совсем гнилой. Но я пропускал все эти пересуды мимо ушей. Я решил, что это повод для того, чтобы продолжить свои завоевания, поэтому еще через несколько лет напал на Отмору и потихоньку, помаленьку захватывал себе все новые и новые земли. Причем на Отморе обитала другая нечисть, которую я пытался убить при помощи своей армии нежити. Вот что значит человек человеку волк, а зомби-зомби-зомби. Следующего ивента пришлось ждать очень долго. 56 лет. И когда я увидел то, что случилось после него, то был слегка немножечко в шоке. Да вы и сами видите. Да, рыба гниет с головы. В общем, мой персонаж стал драугром, полностью разложившимся скелетом, который хочет только убивать, пополняя свою бесчисленную армию мертвых. Полная продолжительность этой цепочки ивентов — 137 лет. Конечно у вас э, может пройти все быстрее или медленнее в зависимости от рандома, вот у меня получилось 137 лет. Да, вот именно столько времени нужно, чтобы сравнительно безобидный колдун на досуге воскрешающий мертвяков стал отвратительной нежитью. Даже не знаю, стоило ли она того. Хотя можно даже из этого сделать своеобразную интересную партию. Что вы думаете об этом, напишите в комментариях. Всем зрителям спасибо за просмотр. Спасибо подписчику под ником WolfrexGrok за идею для видео. И спасибо спонсорам. И всем до скорых встреч.